Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Ну давай, погнали. Так, исследование, ручное сохранение. Да. Нашел я одно испытание, где надо биться вообще. Решил, ну, не, не прошел. Последняя волна оставалась. Последняя волна от последней волны. Это там, где кентавры лазили. Не смог. Надо капусту было там захреначить. Вот сейчас выращиваю капусту. Также задание Мерлина проходить надо. Да. Чтобы ячейки раскрыть. Все эти. Чтобы больше вещей влазило. Выучил заклинание. Это какой-то там царапины, короче, где я обозначил. Еще как бы... Название помню. Туаль. Так. Теперь давайте посмотрим. Мне надо в тайную комнату в мою. Может там что созрело. А то я посадить-то посадил. Выручай комната. Давай, чай, чай, выручай. Кстати, дорогие мои подписчики за вас спасибо, что смотрите это уже как у меня мое хобби уже все так интересно так, две минуты осталось одна минута осмотреть а ч ее осматривать Эх, я ее выращу так, у меня так нет неизвестных. Так, надо столы. Здесь что у меня? Собрать. О, листья сладкое манивают. Наконец-то. Хоть испытания эти буду проходить. Итак, мне бы... Вот здесь что за стол? Так, у меня где-то... Подождите. Мне вот... Чтобы красиво? Мне не надо. Так. Изменить цвет. Нет, мне не надо изменить цвет. Так, а получается мне что надо? Тихо-тихо лишнее не убери только. А, это не убирается. А это... Нет, нет, нет. Так, не дай Бог, это что-то здесь сейчас. Картины, картины мне вообще насрать. Вот это я пока, ну как сказать, не особо-то вы мне и мешаете. Давайте посмотрим, что я могу создать. Так, зелья. Большой выбор столов, как просто так. Мне не надо. Вот эти что столы? Готический стол для горшков идеально подходит. Готический? А зачем мне готический? Ну, ка подождите, давайте взглянем еще. Что тут ботанический стол для горшков идеально подходящий для выращивания трех растений, для которых требует средний горшок. Короче, надо развиваться. Ну, пока, ладно. Пока, ладно. Ладно, ладно, ладно. 7 минут. О, смоковница. А я что-то ее не собрал, да? Так, ну, давайте смотреть, что у меня выходит по заданиям задание задание так хитроумные ключи блин еще ну их искать надо хрен знает на них случайно нарывался так лет на испытание купите метлу в магазине круголетка ну как где то давайте на карту глянем где-то так Так, ага. а интересно сколько она стоит давайте посмотрим посмотрим все равно отсюда надо будет выходить ничего страшного кстати да по поводу то что я пишу с ошибками да я пробую исправляться во-первых <ф2 Blue> по-русскому у меня не очень да хотя я и г сдал нормально когда я их сдал, опять все забыл, как что пишется, у меня с русским плоховато, с прописанием Тем более в спешке, когда все это делаешь, не до мелочей тебе такие орфографические ошибки. Хотя, по идее, да, согласен и благодарен, как сказать, подписчикам тем, что они поправляют меня в этом плане. Расту над собой. Пусть будет так. давай, мне интересно, сколько метла стоит? Подожди, сначала мы сундук этот скроем. ну что за кимоно так? Эти магазины управляют любезный Albi Уикс. Здесь продают всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Albi работает над рядом совершенствованных летных характеристик метел понятно рябиновый отвар Так. я хочу зелье купить там стол можно сделать, который будет готовить зелье сам по себе как я понимаю здравствуйте вы мистер уикс Элби-Викс вашим услугам. Прошу прощения, если вы приходили и раньше не смогли сюда попасть. Моя лапка закрыта из-за потери торговых путей. Мне пришлось ехать в Лондон, чтобы встретиться с поставщиком. Я только вернулся. К счастью, не с пустыми руками, полагаю. Вы подыските себе новую метлу. естественно. У меня есть несколько редких тисовых Что-то не понимаю, да. Ну, там видел мютел. Они все исключительные как по качеству изготовления, так и полетов характеристик. Так, ну давай, что вы можете рассказать о метлах, это потом. похоже у вас огромный выбор метлов. С вашего позволения я смотрю. Ну давайте смотреть, я как понимаю, скорости разные, метел и цены разные. Так, идеальная для тех, у кого вспыльчивый характер. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Ну, не знаю даже. Эта метла из ясеня изготовлена очень искусно, но придает ей невероятную устойчивость. Стильная метла с ярким элементом в буквальном смысле. И удобная, и быстрая метла с уникальным... Ага, понятно. Ну, короче, мне ее купить надо, Но... И характеристики-то у них. Так, это что? Это продай. Так, это что, это продай. Смотрите-ка, так, до 600 доберу. Тоже видите. Хоть и уникально. Но они все понижают что мои характеристики. Шлыки? Не стоит это жалеть. А купить метлу. Купить метлу. Тогда я буду быстрее передвигаться. Ну, давайте попробуем купить стоимость. Так, купить. Давайте я к факультету, наверное. Так, ваш привязан к родному факультету. Вот был бы готический стиль. там, вау, там. Удобный, быстрый метла с уникальным полетным дизайном. Так, идеальный метла тех, у кого вспыльчивый характер. И невероятная устойчивость. Вот устойчивость, наверное. Хотя какая хрен разница. Давай устойчиво, все, купил, и купил. Минут. Так, давайте проглядим, что у нас тут. Так, безусловно, по сравнению с тренировочными минутами, на которых вы летаете во время уроков, мадам кого, любая другая пока что достижением техники. А вы кажется, заинтересованы в нескольких усовершенствованных моделях. Так, я знал, что я ошибся вас думаю. На небольших высотах вас вполне устроят летные характеристики любой метлы. Но, возможно, вы замечали, что если подняться выше, возникают колебания скорости. Уверен, что могу решить эту проблему. Мне пришла в голову парочка идей для зачарования, назовем их улучшениями, благодаря которым можно будет повысить летные характеристики. Поэтому мне нужно доброволец, который испытывает петлю в полете и поделиться опытом, чтобы я мог довести так. Понятно. Сообразительная девушка. Заброшенные маршруты полета. В такой ситуации можно собрать статистику полета, если победить в соревнованиях на лучшее время, приходите ко мне и расскажите, как вам метла. значит, надо постараться. Ну ладно, тогда я смогу подобрать первое улучшение. Почему именно я... Давай. Мне вот неинтересно, это, конечно, у кого... Э... что видеокарта хорошая, могут слушать эти разговоры и для отвечать. А у меня он, блядь, если он по пять минут отвечает на вопрос, That смысл спрашивает. самому It'll все и голове надо while. ходить. Right, Давай, что там I'm хорошую скидку сделаешь, ага. Гонка на время too. тоже неплохое развлечение отправляйтесь на площадку, до кидыча. Ага, так. Купите метло. Ну я купил. Мне надо зелье для стола. Вот, блин, зелье как он? Вот сюда мне надо. Давай. Блин, по-моему, здесь, да, продают свитки. А, вот, кстати, в углу. А, ну пальцем, ты чё, опять? Э, под цифрой 3 царапины. Вот заклинание выучил, да. <сосы> так. Давай посмотрим, сколько стоит э, стол. Что мне там копить надо. Давай, старый. Господи, видите, прорисовка какая. Можем? Так, магический рецепт для зелья варенья в виде буквы Т. Ну интересно, да, магический, так, зелье варенья в виде буквы Т, он идеально подходит, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелий для горшков с тремя средними горшками, с маленькими горшками, так, с пятью маленькими, с пятью маленькими горшками, средний стоит для зелья варенья. Твою мать, так-то вроде недорого. Средним с большим, так, стой. Так, разбакивай исполненность Так, материалов используйте его, чтобы при. Так, лунный камень преобразователь материалов. Для магических рецептов. Так. Маги, при Прыгливый порошок. Блин, вот он. но За тут еще. Магический рецепт для кормушка для тварей. С игрушками для тварей. Место для нарезки, я даже не знаю. Место в виде растений, так что не забывайте следить за ним. Авозный компостер. Используйте его для производства удобрений, которые увеличивают урожайность растений. Ну-ка, у меня есть предметы, нет. На продажу у меня нет предметов. Блин, ну так-то идея, это хорошая была. Что ж, давайте это... Попробуем сначала на побочную миссию. Кстати, как метлу призвать? Сейчас я буду смотреть, как она призывается. Метлу-то я купил. Потому что, по идее, я могу летать здесь везде на метле. Ну, как я почитал в описании этой... Где на твою мать-то? В описании чего это? Вот этой хрени. Но ну, я так понял, что я могу летать. И то... Так, верховые животные. Так, двигаться, слететь вниз, бежать, идти, ускоренный рост, слететь, слезть, показать управление. Так, заклинание и действия. Так, это не то. Карта. Доступ к меню. Снаряжение, так. Круговое меню инструментов. А, выбрать наземное. наземное верховое животное. Так. Блин, я что-то не понял. Это, блин, как это подтвердить. Так. Выбрать летающее верховое животное. Выбрать метлу 3 Вот видите, как-то, как-то три. Как-то три выбрать. А Я что-то маленько не понимаю. Это что у меня за зелье? Отпустите, чтобы использовать зелье Эрдус. Так, зелье, которое увеличивает защиту выбившего. Может, я как-то не здесь это делаю? А может не та 3 Нажмите, а затем три, чтобы назначить метлу на круговое меню с ним так, потом за. Опа. Вот так. так смотрим что у нас здесь вот с этой, этой точки я могу вот видите говорю смотрел смотрел управление запомнил что было такое так теперь я конечно мог и телепортироваться но давайте уж я посмотрю как это привязка метил или чего там а, вот я увидел в правом нижнем углу желтая полоска накапливается. Это ускорение. Закись азота, блин Так, ладно. Ребель. Ага. Так. Так, подожди, меня вот здесь вот где-то... Вот он. Ага, не могу, ладно. Давай. Вот, прогрузка шейдеров, АВШ Швейдеров или... Блин, я не могу выговорить это слово. Нету, и вот такая вот хрень у меня. Поэтому собираю деньги на видеокарту. Желающие помочь, пожалуйста. Буду рад, даже рублю, но реквизиты внизу в ссылке по описанию. Там вот у меня, где описание, там ссылка на реквизиты. Давай. А, надо днем, что ли, или что? Ну-ка давай днем посмотрим. Ну. Вот единственное, что... ха <с> да. Легко запоминается день, ночь, как она то все это хрень управляется. Ну, поговорим, давай, давай наливай, поговорим. Амельда Рейз. Did Эмиль Дарэйс меня прислал. Алби. Ха, be... да I неужели, небось так и возится с ним улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полета. И, и на это все закончилось. Какая наглость. Так so, значит, теперь он хочет вернуть тебя в свою глазку и затею смутанную? Интересно. Или до не дошло слухи о ваших, хрен знает чего, до ваших тоном выкрутасах на уроке полетов. ха ха все было не так. Ты просто завидуешь, это неинтересно, потому что она может обидеться, и это действительно будет прямое оскорбление. Поэтому пойдем издалека, нежно. Не стоит хамить, потому что будешь хамить, в получишь. Не знаю, что об этом говорили, но получишь. Так, хрен знает, расскажи это кому-нибудь другому. Все know, знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим слюнтяям. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьезным конкурентом. Может, мы и правда конкуренты. Ты ведь даже и не Сезарина. Это все равно, что скрипт. Хватит болтать, есть только один способ узнать, кто есть лучше летать. Гонки-то не мой конет. У меня в этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, можешь ли ты с меня победить. Слизарин против Когверна. Давай, что это за маршрут, мне интересно знать? Можешь рассказать мне больше об этих маршрутах? Немного отстаешь в эти Ладно, постараюсь тебе подстроиться. А этот маршрут постоянно держится напряжение. Нужно заранее рассчитать скорость и высоту перед каждым нажатием. Так, на других ты испытаешь свою выносливость. Вот три маршрута раз разработаны. Три маршрута. Так, после того, как Блэк отменил, осталось только гонки. И мне удалось вдохновить в них, в случай, в их в новую жизнь. Все понятно. Давай покажи, что ты умеешь пить. без проблем. Гонки это не мой конек, реально говорю, иногда я просил даже, чтобы гонки за меня проходили другие люди Actually, why not? Ой, Готика 4, I'm у меня даже там гонки есть, видео у меня есть, и там есть гонки Где я с пернячьим паром повердал, гонки это не мое Хоть я знаю технику, но я ненавижу гонки Не, в, ре... не, в реальности я люблю гонки, но гонки люблю такие, знаете, и... Осень и весна, когда легковые или грузовые по грязи гоняют. Я даже не знаю, как это называется. Ой. Подожди... Блин, ну как? Ну, вот почему я ненавижу гонки. А что, уже все? Подожди, блин. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, назад. Даже я со своим мишками понимаю, что это не так. Мне как надо? Мне надо шары лопнуть или кольца пролететь? Кольца! Потому что кольца-то уж я могу пролететь. Я думал, надо эти шарики собирать. Давай, давай. А, по потоку ветра. Вот шарики, что расставлены. Это поток ветра. Ребят, кто любит гонки, это для вас. Ни разу не попал. Ну даже не знаю, 36-37, ну это мое время, ну хрен на него. Lost. Лучшее время. Ну давайте попробуем. Я не знаю, можно попробовать еще раз или как? Или тут теперь это понял, в чем заключается суть. Суть не в этих шариках, суть в том, что пройти. Шарики это просто как, да, дают ускорение, как я понимаю. И придают тебе скорости. То есть шарики эти не обязательно. Они обязательно для тебя, если ты хочешь вообще быстро пройти. Если просто пройти, но они не обязательны. Ускорение дают. Блин, сейчас оправдываться, блин, так неудобно. Простите меня, не корысти ради. Ты на ботинки только не сблю потому что у тебя скорость была хорошенькая see, приятно знать трампиен. что я по-прежнему лучше всех ну как хочешь попробовать еще раз конечно вот часто я уж понял я готов жду тебя Итак, три трассы. я понимаю что у нее время поставлено и я соревнуюсь сам с собой то есть мне не надо с ней соревноваться мне надо быстр это... быстрее времени пройти Которая обозначена. This is rather fun. Блин. Путаюсь в кнопках. Ничего страшного. он блинский это мою скорость заряжается давай давай давай давай твоешь мать Excellent. ни хрена не так еще и не до конца блин а господи я думал прошу прощения я думал это все последнее кольцо Три трассы, три трассы. Первую я прошел. Блин, я думал, я реально думал, что разочаровался, бросил все. Думал, ну все, ну ладно. Первый раунд за мной. Дамочка, получите хуп с левой. Ну давай, прогружайся, господи. Пардон, пардонте. Как так? Это явно журничество. Oh, Ты не. Ох! Oh, oh, I... Ладно, победа I... за you тобой. <laughs> ну не думай, что over. на этом все. По одной гонке нельзя судить о том, то, что умеет. Да брось, конечно, моя победа говорит о много. Могло terrible, быть и хуже, но тебе еще придется so bad, показать yourself, себя, если хочешь заслужить, мое уважение. Ну ладно. вы у тебя прям талант. Посмотрим. Вторая трасса. Сейчас я понял, что до Блин, пока, пока не время, как света в самое американских фильмах. Про улетает в и следующий раз we'll посмотрим, не была ли твоя победа просто случайностью. Well Посмотрите, weeks. я пока бубнил, там все равно своя реплика была и... Итог. There you are. The cross Вернись к подиуму, чтобы бросить вызов другим гонщикам и подняться в таблице лидеров. Давай! Вау, минута 32, да ты охренеть! Честно сказать, я даже не знаю, как я... Она сказала про три трассы. Ни хрена, вот тебе... На все три-то я точно не пройду. Ой, в смысле как этот, как первый там. За полторы минуты. Да ты ч, сдурел что ли? Болезненный. мать ну-ка давай еще разок результат ну это конечно не первые в гонке ну да и хрен с ним кстати у меня два болельщика кто узнает их пишите в комментариях кто у меня болельщик под номером один то болельщик под номером два есть болельщик под номером три но его доставать надо он где-то шарится Рыжий такой. Молния так. А, вернитесь к Калибу. А, все, мне уже можно возвращаться. Давайте вернемся, посмотрим. Может он мне даст денежку. Уж больно я загорелся вот этим самым столом, который мне на халяву что-то должен варить там. Давай вперед вперед а я успеваю за вас мои дорогие подписчики Да, рабочий день выдался тяжелым поэтому надо надо надо надо надо расслабляться а усилений у нас в жизни мало жизнь короткая и усилений мало Поэтому, за вас, между заданиями вы можете определить новое снаряжение, продать лишнее торговцам, и вы повысить вместимость своего текущего снаряжения, проходя испытания медленно, вот я про чего говорил вам, проходя испытания медленно, вы, да, повышаете свою эту... Давай, вместимость, то есть новые плащи, можете, допустим, не два плаща уже носить, а два, это, допустим, четыре-пять плащей носить, чтобы продать их потом в итоге-то. А то мне приходилось, э, пока не записывал, приходилось продавать плащи, ходить заново по тем местам, спускаться oh, в back. подвалы. Report, так, мистер Рык удалось установить рекорд на метле. Мне вот рекорд нисколько не интересует. Давай. Это только тебе интересно. <звучит> Мне достоин рекорд на метле. <звучит> Невероятно. Мисс Рейдс должна быть в шоке. <звучит> по впечатление <телеспритлению> о <звучит> <и> метле. В целом <звучит> неплохо. Хотя ее порой <звучит> мотало с стороны. Да, и скорость <звучит> была. Надо сказать, что иногда на поворотах ее немного заносило влево, а при резком уходе вниз слышался oh, шум. О, oh, благодарю вам им именно. Это мне и нужно было знать. Заносит. Ага, сейчас же приступлю к работе. Посмотрите, вроде okay? неплохая, да? It, admit, и тогда даже I самые закорененные скептики будут вынуждены признать меня. Кто сомневался в вас? Мне интересно, кроме бабы, вот это еще. Кто сомневался в тебе? Кому то нахрен нужен? <рестан <рестан <-int -ness> ну, реально, кому то нужен? Торгуешь, торгуешь. что есть темы, торгушь? Нету, не торгуешь. Ну, вы удивитесь, что но люди ужасно консервативны. Беспокоятся, что вмешательство, то, что, по их мнению, не так нормально работает, может только навредить. Такие люди не ценят чувство свободы, которое давит полет на качественной метле. Им наплевать на творческий life. процесс и все, что с ним связано. У моего друга в Риме тоже магазин говорит, там дела обстоят еще хуже. Как я понял, проблема в том, что после обеда итальянцы предпочитают дома сидеть. А где бы вы были без усовершенствия? Я хочу сказать, представьте, это Элиот Смуттейк прислушивался бы к скептикам. На всякий случай говорю, итальянцы, итальянцы, они во время обеда они сидят дома, они не работают, хотя они трудолюбивы, но они не работают, потому что там жарище, там I'm жара, да, и у них фиеста после себя дома, I'm они не делают. Работают тут, пока солнце I'm еще не извините. И когда солнце уже к закату то есть когда жара уже немножко спала, и они начинают тогда работать. Ну-ка, давай, а ты можешь мне это усовершенствовать? Ну-ка, давай, ты мне можешь усовершенствовать? Нет, не можешь усовершенствовать, ну ладно. Ой, когда я научусь замки эти срывать, нахрен. Они мне столько жизни портят. А кстати, вот это тоже интересно. Insolier. Давай. Блин, там ничего не работает. Грёбаный замок. Кстати, я прокачал ее, чтобы она насквозь пробивала врагов. И у меня есть одна небольшая идея. У меня есть два испытания Мерлина, которые я не мог пройти, потому что у меня не было лепестков этой Мелисы или чего-то. Но я запомнил, где они находятся, та карта мира. Вообще не здесь. Вот они. Вот, смотрите. Давайте я телепортирую сюда. А потом пройду оттуда. Там был э, лагерь, не знаю, как бандит. Ну, назовем их бандитов. Давайте посмотрим, на что способны, как сказать, испытания Мердля. Потому что вот в этой деревне, куда телепортируюсь, надо было притараканить камень через мост куда-то там, через тележку я тащил этот камень. Простым заклинанием. Просто нацеливаешь и пьешь. Испытания это своего рода, как сказать, простые. Кстати, хочу сказать по поводу испытаний Мерлина. Если вдруг вам понадобится куб, который надо притащить на определенную платформу, посмотрите, что нарисовано. там, Допустим, левитация, либо огонь, либо еще что-то. Вот. Вот здесь получается испытание Мерлина. Вот здесь берешь, вот там появляется... Где-то где? А, вон там появляется шар, и тебе надо катить его вот так, вот так, вот так, через тележку выкатывать, и туда его нахрен. Там яму увидите за поворотом. Ой, не, не то нажал, прошу прощения, но... Ладно. Все равно к карте выйдем. Вот эта пещера я пока не могу, потому что мне, как я понимаю, надо так, логово, не знаю, кто такие живут там. Но в воду я пока не могу заходить, потому что там надо нырять. Это по-любому. Поэтому вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Давай прогружайся. Я так уверен, что дальше по ходу следствия, по ходу следствия, выражение, блядь, по ходу прохождения, я научусь нырять, потому что в воде, как еще по-другому-то быть? Ну давай. Вот реально ты теленок, нахрен. Вот так. Давай. А теперь ищем, что произошло. Ревелио. И что это за камень? Я что-то не понимаю, что-то за камни. Ревелия. Что с этими камнями делать? Так, ладно, давай посмотрим. должна быть рядышком так ладно это что букашки. блин букашки букашки у нас что на букашек есть Так. да что ее мать-то Лумос. Так. Есть предположение. Ревелио. Так, ладно. Где-то что-то еще должно быть, еще букашки эти. Ревилио, можно это прокачать, и тогда область захвата будет больше. Ревелия. Так. Лумос пойдем отведем эту машкару вот сюда а еще третий камень выдали так, ладно. На другой стороне. Кстати, Машкара, может быть, тоже на другой стороне. Я такое чувство, что я где-то видел Машкару, нет? Видите жуки? Это далеко, после что. как это пещера, ладно? Подожди, это мы потом придем, посмотрим. там нету где-то с той стороны значит должны быть давайте посмотрим вы Ну, давай, где Машкара? Ревелион. Ука. А? Давай. Вот еще одно раскрыли, блин. Это тайное хранилище. Не знаю, как это. Прокачали себя, короче. дает я не знаю как они дают ячейки но вот эти штуки они дают ячейки для того чтобы одежды больше было мог с собой больше брать ходить продавать ну и так далее так у меня где-то там я видел вот только где ага вот он так ревелия, у нас все есть. Почему я не собираюсь скорее всего из-за как правильно сказать бак не бак данного предложения из-за из-за видеокарт то что она не прогружает если правильно Ревелия. быть. где-то что-то короче смотрите бабочка я не знаю подождите вот он собрать местные жители говорят что эта салфетка была оставлена в память о любимом домовом эльфе который мечтал однажды надеть ее господи бред Реперо, Лумос, Болид, Ревелио. Ну давай. бабочки. Ребеллион. понимаю, гусы надо ловить. Ах, большой мир. Ревеллио. Понятенько. Давайте смотреть, что у нас по основному заданию. Хотя, вот смотрите, испытание медленное. испытание медленное, это головка. Создана медленно во время его учебы в для развлечения. Вот так, ладно. Это я потом сам займусь. Но я говорю вам, реально, занимайтесь вот этими мерлинскими штучками, потому что они прокачивают вашу одежду, так скажем. Ладно, хрен всем. Одежду пусть будет. Задание. Карта. Так. Давай смотрим, что ты мне предлагаешь. Кстати, у меня есть печеньки Интересные такие вкусные. Mm. Вкусные печеньки Еще и грибной суп. Вот грибной суп тогда. Зимой грузяночки поесть. Подсказка может помочь найти решение сложной магической головоломки. Бывает, да. Допустим, как плюй камни. Ну, слепой только не видит камни. Там надо их подтягивать к себе. Легко и просто, как ломбик просто. Сретись Себастьян, встретился. Поговорить. Говорю. Овехем. Обахэм. Сейчас тебе такой хим покажу. Давай, говори, что хотел. Себастьян. Храб. Который в русалочке нахрен. Ага. Интересно. Молчишь, хомяк. Нельзя. Нельзя, так с людьми. 16. -е? 15. -е. 15. Себастьян. Себастьян, давно не Действительно Now, хорошо, что мое сообщение тебя достигло. Мне нужно тебе кое-что показать. Прежде всего, of хочу поблагодарить course. тебя. Конечно, пытался меня наказать, но я умею But выкручиваться с подобных ситуаций. Ты взял вину себя, это дорого стоит. Получилось? Да, но кое-что не хватает, и я уверен, sure что нам here стоит обсудить. Это здесь. Обсуждать здесь. Я согласен, давай продолжим наш разговор в Крипте. О ней никто не знает, даже преподаватели. Тынях крипты. Равелио, there's a secret passage just here. It's well Давай, входим. И заклинания знаю, господи. Как ты это место? Мой друг. Он назвал это место криптой. Так, понятно. Я простить, понятно, хранить информацию. Минут, По-моему, мы с Оммениксом виделись на уроках зелеварения. В витровологии я заметил, что палочка... Ну что-то было так, да. Теперь только я не представляю, каким образом у Омменикса враждебная хрень, что. Его палочка кажется, обладают особым разумом. Впрочем, меня это не удивляет. Это она помогла ему. Нет, ему кто-то из родных рассказал. Максов полно всяких тайн. Я никогда не слышал о ней, ни от кого другого, Я никогда <связываю> больше здесь, ни, никого больше здесь не видел. И ты никому не говори, что был здесь, особенно о Немису. Он не питает теплых чувств своей семьи, с их секретами, но это место ему по-настоящему дорого. Хорошо, но почему он Немис не питает теплых чувств в своей семье? Его родственники со стороны отца, прямые потомки. Сазалара Слизарина, одного из четырех, по основал эту Они одержимы чистой кровью, но во всяком случае большинство из них. В общем, Крипто идеально подходит для того, чтобы спрятаться в посторонних глаз и даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях. Правда? Каких, например? Можно попробовать взрывающее зелье. Преподаватели считают, что оно не для учеников. Хорошее магическое образование должно включать все виды. Я полностью согласен. Такие заклинания, как Конфинго, опасны только для неумелых волшебных, но нужно ничего запрещать. Надо просто учить как следует. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Но тебе стоит освоить его. Я научу тебя, здесь это будет безопасно. Ох ты! Не торопись, здесь нужна привычка. Повторяй, за мной мои движения, по ночке, само заклинание он Хорошо. Давай. Зорро Z. У тебя получается попробуешь его в деле. The target, так, назначьте нового зампинани. The... Так. А какой он? Реально какой он? Взрывающееся, крайне... Ага, взрывающееся. Подожди, все понял. Вот так, вот. Не, не, не, не, подожди. Вот так. Я так и думал, кстати, что. I I несколько well заклинаний надо, да, именно такие бахать. Надо признать, мне that. понравилось. Мы с сам себе брови пали, когда только начали eyebrows. учить заклинания. <laughs> Хотелось бы мне на это посмотреть. Я думал, она никогда не про это забыть. Но в этом заклинании до that сих пор есть нечто неприглядное. Я думал нам. Он... Также это не было. Давай, мне получится помочь, такие заклинания. To... Тебе предстоит узнать еще много That's интересного. Годами я осваивал здесь подобные заклинания, даже Анна и Но... Умикс знают об, об этом далеко не все. Давненько я не приходил сюда, без Анны здесь совсем по-другому. Очень жаль твою сестру, хотелось бы мне чем-то помочь. А может, пойдешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в Фи... Фед... А, Хрен знает куда, познакомишься. С радостью. Она так скучает по Ховварту, она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном, дядей Соломоном. Увы, с ним тебе тоже придется познакомиться. Ничего страшного. Знакомься с новым учеником, как раз то, что ей нужно. Буду ждать с нетерпением». Отлично. Кстати, о чем я тебе не хотел говорить, со мной it, в зале. Говори теперь. Sure Даже не знаю, с чего you начать. По твоим словам, в находке из библиотеки чего-то не хватает. Как это связано с Рикен Руквудом? Он ведь вовсе не принял тебя за кого-то другого did в области, правда? Вижу, тебя не проведешь. Ладно, расскажу тебе, что знаю Руквуд, Руквуд и считаю, что у меня одна вещь из сейфов. Хрен знает где и попытаются ее вернуть. Из Мы с профессором Фигом очутились там после and попадания дракона, попали случайно через dots? портал well, в Гриншвоте. Ну, это немного запутанная история. Я тебя внимательно слушаю. Я us. правду короче I решил I рассказать. Я все же рассказал тебе о потайной крипте. Ты тоже можешь мне довериться. Right. Ну хорошо, скажу, я вижу следы древней магии. Ancient magic. Ancient magic. Древней магии? Не знаю, чего именно я ожидал, know, но точно не этого. Say, что that. это вообще за древняя магия? Honestly, Честно говоря, толком и не said, знаю. Я могу различить шоу по древней магии, которые не замечают magic, другие. Мы с профессором Фигом думаем, что Ран Рок научился каким-нибудь Свойством Хочешь сказать, что Гоблин способен владеть магией волшебников? И именно это мы и пытаемся выяснить. А эти твои способности благодаря им ты тоже можешь использовать эту магию? Ну, я даже не знаю. Что ж, сообщи, когда узнаешь, я давно занимаюсь изучением архивных форм магии, может, вместе мы разберемся. In the meantime, а пока не помешает уделить немного много of времени of взрываешься of за заклятие, раз уж за тобой охотится рубить и Можешь оставить здесь столько, сколько remember, нужно. И помни, никому не рассказывай об этом месте. Ас, почему у вас тут вообще Пришлю тебе сову. Давай, выйти. блуждающего огонька хотя уверен он комната будет подсвещена так теперь хочу переместиться в одно из мест так минутку иди. О, я тебя слышу hello. о привет то да кажется мы вместе входим на ельварение и травологию вроде Знакомый голос, я слышал, How как ты, ты говорил с, с, с Хаггингом Уизли на уроке зелеварения. Ты тот новый петелькушник. Ты что, только How что вышел из скрипты? Как туда попал? Она мне случайно попалась. А, ah, well, I... ну, я был исследованием, и потом вдруг увидел себя в странном пассажере. Не ври мне, никогда не сможешь занести то случайно. Это Себастьян тебе рассказал. Скажет кому-то хоть слово об этом месте, и даже твой драгоценный профессор Фик тебя не спасет. Мой отец дружит с директором, и я не потерплю использовать свои связи, если... А, я не постесняюсь использовать свои связи. Честное слово, Омикс, я не скажу ни слова. И Себастьян хороший друг, не надо сразу не думать о нем. Худшее. Меня не интересует твое мнение о моем самом древнем давнем друге. Спасибо большое. Омикс, я знаю, что ты хочешь сказать. Себастьян уже и так вляпался. Обойдемся без твоей помощи. Какой злой, маленький злой губрин. Так, карта. Ладно, Ревелия. так идем наверх. Ведь мы уже все собрали. Открывайся сезон. Так. Ревелион. Задание. Так, изучите проклятие вместе с Себастьяном. Что-то не совсем понимаю, конечно. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Сохранимся и загрузимся сразу. Но только это ерунда получается. Так. Может у меня и прогрузится, а то я чувствую, что у меня что-то не прогружается. Ну, что я не а, доступно новое задание. Так, задача профессора Так. Раздобудьте ядовитую Тентукулу, используйте ее в деле. Раздобудьте. А, управляемые лавиоса кстати испытать ее в деле так но ну мне нужна карта нет не южное крыло вот сюда хочу телепортироваться для начала не знаю, конечно, что мне даст, надо зажечь несколько вышек, а я так и думал, что это взрывчаткой надо сделать. Сейчас попробуем, если получится, то вот такое дополнительное небольшое задание или квест мы, так скажем, обнаружим. Вот. Ну, вы не можете войти находясь верхом а как мне еще охренеть У меня просто нет слов. А как, подожди, если я верхом не буду, то как? На птице какой-то, что ли? А, и так можно. Все, понял. Тогда я знаю где еще одна есть такая она находится в башне там где-то высоко сейчас подождите южное крыло нет нет это пристроит башни нет большой зал тоже нет Вот, да, недалеко от зала трофеев находится. Если действительно это так можно собрать, ну давайте соберем тогда. Не знаю, правда, сколько таких огоньков. Я только два увидел. Один вообще вот это случайно. И второй тоже случайно, потому что уже он выделился у меня, когда я по лестнице бежал. Это вы можете видеть в предыдущем видео. Так, мне надо вниз. Ревелио. Где-то. Вот она. Забрал. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А я, наверное, пока небольшие задания выполню. Пока.